Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Компания Samsung еще вчера уже выпустила стабильную версию прошивки Android 12 для своих смартфонов Galaxy S21. Естественно, эта прошивочка доступна еще не во всех странах, а в некоторых. Ну, допустим, в Германии точно. Когда эта прошивочка появится в России, ну, кто его знает, но в ближайшие, может, недели, может, месяц, может к концу года, но будет однозначно. Но есть хорошая новость. Мы уже сейчас с вами можем установить данную прошивочку. Для этого нам просто нужно ее скачать и установить через такую программку прошивальщик для Samsung, как Один. И как это сделать я популярненько вам и подробно сейчас расскажу в этом видео. Так что поехали. Для начала, естественно, нам нужно скачать саму прошивочку. Это можно сделать тремя способами. Первый способ – пройти на сайт, который вы сейчас видите на экранчиках, и скачать данную прошивочку, допустим, конкретно к версии прошивки для Германии. Также это можно сделать еще через две вспомогательные программочки, которые вы сейчас также видите на своих экранах. Сделать это достаточно легко – написать номер модели, написать регион и нажать довланг загрузка и все загрузочка пойдет и будет все нормально она скачается дождать до окончания когда она скачается полностью потом конвертируется в zip и вы уже сможете ее разархивировать и начать прошивку также нам с вами нужно будет скачать один и естественно эти вспомогательные программки для закачивания прошивочки все они будут доступны в описании видео в описании видео будут ссылочки на две прошивки, которые можно будет скачать с помощью сайта да, для Великобритании и Германии. А также будут доступны ссылочки на все программки, с помощью двух которых вы сможете скачать прошивки. Ну и естественно саму программку Один. Когда мы это все скачаем, мы уже переходим к установке самой прошивки. Так, значит, дорогие друзья, едем дальше. Когда у нас вот, получится вот такой ZIP-архив, мы его с вами разархивируем. Вот именно таким вот макаром, как я сейчас показываю. И потом у нас появится вот такая папочка. И как вы видите, в этой папочке есть 5 файлов, с помощью которых и будет прошиваться наш с вами Galaxy S21 Ultra в данном случае. Теперь, значит, мы с вами переходим в загрузки. Там распаковываем архив один, И вот он у нас получается... Такая вот папочка Sodin. Запускаем эту программку. Нужно ее лучше запустить от имени администратора. И теперь начинаем добавлять так же, как здесь, все те файлы, которые у нас есть. Вот. Проходим туда, куда мы разархивировали прошивочку и добавляем. Сначала BL. Потом App. При добавлении папки App будет программка зависнет, Даже будет написано здесь вверху, что она не отвечает. Ну это нормально, потому что сам файл, это самый большой файл, он весит примерно 7 гигабайт, соответственно из-за него прошивочка, вернее Один и тормозит. Но ну, ничего страшного, мы с вами ждем. Так, все, файл загрузился, теперь переходим к следующему. Обозначение как в Одине, так и в самих файлах одинаковые. Все, загрузили, этот файл загрузится очень быстро. И теперь четвертый файл, самый важный. Смотрите, их здесь два, есть с названием Home и есть без Home. Вот если вы хотите полный сброс смартфона, все полностью сбросится, тогда выбирайте первый файл. Если хотите, чтобы у вас просто накатилось на то, что у вас есть, выбирайте с Home файл. И все, он у вас не сотрет ничего, абсолютно все приложухи, все останется. Все, вот загружаем полностью. Так, ожидаем, когда он загрузится, прогрузится. И вот именно я специально так сделал, для того, чтобы у меня ничего не сбросилось. С всеми приложениями я останусь. Так, дорогие друзья, ну а мы с вами переходим к подготовке нашего смартфона к прошивке. Во-первых, мы с вами должны подключить оригинальный USB Type-C к нашему компьютеру, или в моем случае, ноутбуку. Теперь подготавливаем смартфон. Все, берем USB Type-C, подключенный к ноутбуку. Значит, с вами... И что, во-первых, должны посмотреть, сколько у нас заряда. Заряда должно быть больше 50%, иначе он у вас прошиваться не будет. Ну, вот такая система безопасности. Теперь, значит, отключаем наш смартфон полностью. Ждем, когда он полностью отключится. Он там бзик должен, да, так последний у него такой вздох, это вибрация, короче. Полно отключился, когда он... Теперь мы с вами что делаем? Зажимаем обе клавиши громкости. Одновременно обе. Не одну, а обе клавиши громкости. Зажали обе клавиши громкости и включаем USB Type-C. Все, вот, загорелось. Теперь клавишу громкости вверх. Раз, один раз. И все, готово. Ну, а теперь переходим к самой прошивочке. Значит, на Одине нажимаем «Старт». Все, «Старт» и ожидаем, когда наша прошивочка пройдет. Это, естественно, занимает кое-какое время. Ждем. Осталось немного времени, и как только в верхнем окошечке загорится «ПАС», наш смартфон перезагрузится. «ПАС». Все, как видите, загорелось и все пошло смартфон перезагружается и начинает обновляться сама сейчас перезагрузка и все остальное занимает какое-то время тоже придется немножко подождать все вот сейчас загрузился и начинает обновляться в системе уже в самой как вы увидите сейчас все и сейчас подождем еще какое-то время произойдет запуск и потом все начнем сначала. Все, дорогие друзья, наш смартфончик обновлен, вот так, в принципе, ничего сложного, дорогие друзья, просто нужно знать как, поэтому, если что, то делайте все на свой страх и риск, меня потом обвинять, естественно, не надо, потому что казусов может быть всяких разных и много.